Добрый день, господа и дамы, в этот раз внимание тоже ваше потребуется. Почему? Потому что сегодня расскажу о том, что скорее всего с вероятностью 99,9% вам придется ну, сталкиваться с военкоматами да, по-старому и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки по-новому. Вот, иногда с периодичностью, там, месяц-два в средствах массовой информации вас, ну, вашу позицию отшлифовывают, скажем так, готовят к тому, чтобы, ну, вы не пугались этому всему. Итак, я уже на канале говорил об этом. Честно говоря, видео много уже записано на канале. И это где-то в одном из роликов по... Про выезд э, военнообязанных и призывников за границу я упоминал категорию э, не людей, скажем так, а вот категорию, да, как, по которой будут делить людей, можно выехать за границу или нельзя. Но ну, я думаю, это э, один из аспектов, который закладывается в ситуацию. То есть, ну, женщина задает себе несколько вопросов. Первое. А, смогу ли я выехать? за границу э, после 1 октября, да, как озвучивают, э, что, какие мои действия после 1 октября, нужно ли мне идти куда-то, э, ну, вот такие вопросы задают мне в личку, хотя это не системно, иногда, я же говорю, после того, как появляются в СМИ э, такие вот, э, будем называть их информационные вбросы, я думаю, они делаются не зря, а по заказу э, нашего ну как, как сказать, э, ну, того, кто информи... формирует повестку дня. И вот как бы время приближается, не буду я затягивать повествование. Вот первый источник, где, откуда это опять началось. Есть такой сайт, ну наверное, у них есть и есть телеканал, Суспильные новына. Я сталкивался с журналистами из этого издания. Вот есть, вот они взяли ситуацию и пытаются разобрать. Давайте я включу. Вот смотрите, девушка, это как ситуация, да, которая может оказаться любая из зрителей моего канала, да, и вот зрители их канала. Тут они выбрали девушку, у нее там три образования есть, какие там два, не упоминаются, упоминается одно, психологиня, а это якобы профессия, которая споиднана с висково обликовой специальностью. Про это я поговорю дальше. Там есть табличка такая, которая, перечень этих специальностей утвержден приказом Министерства обороны номер 313. Мы о нем разберем. И вот они, знаете как, а давай поговорим об этом ни с того ни всего, да, вдруг взяли вот э, с девушкой разговаривали ну давайте посмотрим тут видео на три минуты я его буду периодически комментировать а ты на військовый облік на початку повномасштабного вторгнения взагалі мала бажання піти в зсу но сейчас очень много работы и тут и в тилу можно сказать так Працюємо с переселенцями, в принципе, у меня достаточно непогане здоровье, у меня доросла донька, уже, які там 2-4 года. И я розумію, что, ну, если там выбирать, так, то у меня и опыт там великий и так далее, то я имею все шансы потрапити, так, если будет потребно. Так. Если было больше информации про тебя, я... те, потому что эти специальности, они больше такие тилові. Да? То там такие, если на фронт, то больше это медичные работники. Как-то такое. не разумела, что будет. Выданный минулорич наказ, Минобороны, но. Таки, да? що, що на то есть смотрите, какая формиру... ну, как формируется, ну есть запрос и как формируется ответ на этот запрос. Что я-то в принципе хочу, вот. Женщина не говорит, что. Нет, то я не собираюсь. То есть она позитивно к этой информации относится, она говорит, дайте больше информации. Что делать, куда идти, я-то в принципе готова, у меня и дочка здоров... ну, уже взрослая, и я здоровая такая, я хочу. Это типа тыловые специальности. Но, извините меня, медик, как может быть, он может быть сегодня тут тыловой, а завтра он отправлен близко к переднему краю, как говорится, и оказывает там медицинскую помощь. В том числе и психологическую. То есть сразу после э, каких-то военных действий нужно с человеком поговорить, успокоить его. Ну, Наверное, есть в этом необходимость. Поэтому из тылового можно превратиться в фронтового. Это очень быстро делается, линия фронта может меняться. Могут подразделения менять Место своей дислокации и так далее Поэтому я бы не сказал бы Что это именно тыловые такие Специальности, о которых там речь идет Поэтому ну, мы видим да, Что посыл такой Что ну, в принципе это нормально А что бы нет Вот так это делается Я в принципе тоже не осуждаю Наверное это нужно делать И говорят, что якобы это будет На добровольно и так далее Действительно это все не урегулировано Якобы будет дополнительно урегулироваться, но я в конце скажу свое мнение по поводу того, а урегулировано ли это, а правильно ли это сейчас урегулировано и как оно должно было регулироваться на самом деле. Ну вот слушаем теперь дальше, что они говорят. 313, значительно розширив список профессий, с которыми женщины должны вставать на военный облик. Проте до него внесли изменения, и ныне у него осталось 14 специальностей. Втім, взяття на военный облик – это не мобилизация. Юрист Министерства обороны Володимир Смилко... Ну вот смотрите, у них 14 специальностей, и тут все заканчивается. Я пересматривал сейчас этот э, наказ, который опубликован на сайте Верховной Рады Украины, там список у меня почему-то не заканчивается на номере 14. Вот. Поэтому какая-то такая история. Ну, разберем. Порядь. На військово-зобовязанных женок расповсюджуются такие же самые обмежения, что и на чоловеков. Зокрема, они не могут выездить за кордон подчас военного стану. Первое, это продуктовано гендерной равностью. Так, как мы наближаем... То есть смотрите, видите, есть юрист. Нач... Ну, он юрист. То есть как он по профессии, да, и еще и начальник э, э, южно-восточного -э, территориального юридического отдела. То есть, ну, в принципе, он, его позиция формируется на, на весь этот э, регион, да, южно-восточный территориальный. То есть, э, я не думаю, что его позиция будет отличаться от таких же юристов в этих территориальных центрах, на западном регионе, на центральном регионе. Поэтому это общая позиция, которая уже, наверное, сформировалась, сформировалась, а он ее просто озвучивает. Ну и слушаем, что он озвучивает. Он говорит правильные вещи про гендерную ревность, конечно же. Мы же, э, что, Стамбульскую конвенцию подписали, э, ратифицировали ее. Мы же, э, в принципе... По конституции у нас не, не, не определено, что военная обязанность это только обязанность мужчин. Да? То есть в принципе он говорит юридически правильные вещи. Не тільки в зброї, але і в обліку нашому військовому, щоб бачити, які спеціальності потрібно для збройних сил в особливий період і під час захисту держави. Цей облік він і в принципі він одинаковий як для жінок, так і для чоловіків. Тому вони збирають відповідні документи і направляються, звертаються до керівника свого підприємства або ротовотодавця и направляется у территориального центра купли Документы, которые необходимы для взятия женщин на военный облик, так не отличаются. Это паспорт, идентификационный код, свидетельство про шлюпта, народження детей, дипломы, докладка с места работы и зазначением специальности. Штрафу. Смотрите, а теперь я я скажу о том, что вот все думают, что куда-то нужно будет идти. Смотрите, я всегда рассуждаю вот как бы государство делало. Ну, потому что сидят, сидят там руководители и решают, как нам организовать так работу, чтобы меньше было затрат, временных, ресурсов, человеческих. За каждым бегать сложно, да, но тем не менее в некоторых районах бегают за людьми, вручают повестки. Ну, не будут же бегать так за женщинами. Наверное, нет. Что? тереть? ну, практически все женщины, которые имеют специальность нужную, они где-то работают. То есть, а военный, организация и ведение военного учета в том числе и часть, в части принадлежит предприятиям, организациям, где работают эти люди. То есть, нужно что? Они, как, как правило, подчиняются администрациям, органам местного самоуправления, либо это коммунальные, либо это государственные. А если это частные, то ну, они тоже там имеют какую-то координацию то есть нужно спустить очередное письмо в котором разъяснить вот этот вот порядок ведения организации военного учета и обязать руководителей предприятий составить списки по этим специальностям людей которые работают и естественно уже потом на предприятии вручить этим людям повестки чтобы они явились в эти территориальные центры вот это самый простой, один из э, вариантов, как будут э, женщины. Это не то, что там женщина решит пойти или не пойти. Это будет вот так, э, скорее всего. Второй вариант, он сам озвучивает его, они уже это 100% продумали, это вот вузы. То есть э, вузы тоже они государственные, там есть частные, но ну, неважно, спустить во все вузы, Письмо, распоряжение о том, чтобы составили список всех студентов там, последних этих э, курсов, к примеру, э, заканчивают они вот в этом году или там э, закончили списки студентов, которые выпустились э, и которые вот заканчивают в этом году. Опять же, э, какая информация? Персональная там. Место регистрации, фамилия, имя, отчество, и если есть контактный номер телефона, этого будет достаточно для того, чтобы первоначально провести работу с этими людьми, отправить им повестки или там, допустим, поставить задачу, пройтись да, по району, если они там будут, какая-то кучность или там немного людей. То есть вот такая будет организована, скорее всего, работа. Что касается, они не будут штрафовать, ну, сейчас вот тут скажут за невыполнение наказу до конца року жінок не будут, каже юрист. Каждая жінка, яка заканчивает учебный заклад по соответствующей специальности, у нас добывает какой фах. видо за этим фахом, если он передбачений в 313-м наказе, она будет zobowiązана в территориальный центр комплектування для постановки на облик. Не майе разницы, працює, чи не працює. Если жінка працює за одним фактом, фахом але она не имеет соответственной, скажем так, освите, она также может направляться на, на військовий облик. Ныне говорит Володимир Смілка, минобороны досліджує, чи треба робити окремий облик для жінок та як організувати медкомісію. Я забегу наперед, Ничего отдельно для жінок робити э, не потрібно, э, Поскольку уже есть вот порядок организации ведения воинского учета. Здесь четко указано в пункте 18, там написано, что женщины, которые имеют фах, спорядленный с відповідними військово-обликовыми специальностями, перелик яких затверджується Кабинетом Министра Украины, за умови их придатности до прохождения військової службы за станом здоровья, веком и семейным станом. Ну, первое, что мы тут обратили внимание, режет слух, что перечень этих, этих специальностей утверждается кабинетом министров, а у нас приказ выдан Министерством обороны, ну, то есть, какая-то коллизия, да, Но ну, это уже такое, чисто практический аспект, на который нужно будет обращать внимание. Естественно, прохождение военно-врачебной комиссии будет в таком же порядке, как и для мужчин, вот. А пункт этот, так и называется, взятие на военный учет военно обязанных государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями подлежат. То есть, если вы подлежите этому взятию на военный учет, то, естественно, и обязаны. Вот вам и юрист говорит, что обязаны, вот так вот, не надо ничего менять, все есть. Единственный что вот момент с тем, кто вот этот перечень специальностей утверждает. Вот он, этот перечень специальностей. Он утвержден приказом Министерства обороны Украины. Ну, как мы видим, не Кабинетом министров. Поэтому и возникает вопрос. Ну, смотрите, вот этот порядок организации ведения воинского учета, это утвержден он постановлением Кабинета министров. По сути, Кабинету министров, сейчас тут дописать одну строчку, и ну, изменить на Министерство обороны э, несложно. Поэтому это не законодательство, которое там сложнее меняется. Что касается законодательства, то есть у нас закон о военной обязанности, военной службе. И тут написано, что э, часть 11, статья 1, э, в редакции закона от еще 21 года в марте Указали, что, видите, женщины, которые имеют специальность и профессию споридную, но с висково-обликовой специальностью, вызначенную в перелику, затверженному Министерством обороны Украины, та предатная до прохождения висковой службы за станом здоровья, берутся на висковый облик висково То есть, видите, в законе написано, что все-таки Министерство обороны такой перечень утверждает. Вот видите, какая коллизия. В одном э -э моменте у нас... Кабинет министров, в другом министерство обороны. Ну, вот он, вот этот, этот перечень, можем перейти отсюда. И вот он, этот перечень. Вот, видите, 14 этих профессий, как говорится, да, назвы специальностей. Но я не увидел здесь именно профессий. Ну и тут, да, вот он, психология, как раз пример, то, что женщина... В этом сюжете была стоматология, медицина, обеспечение войск То есть конкретных профессий здесь не указано Это специализация И тут вот видите второе название споридненных профессий Вот тут уже есть название каких-то каких профессий вот Оператор медицинского оборудования Работники, которые обслуживают оборудование по производству фарматических продуктов. Я добавлю этот перечень. Вы тут свои профессии поищите. Вот. Добавлю вот этот порядок организации ведения военного учета призывников, призывников военнообязанных. Но свое вот мнение, да, свои 5 копеек, как говорится. Я думаю, что... Будет все так же, как и с мужчинами. Запрета в законе на выезд не будет. Выезжать у вас э, не получится, скорее всего, без справки из военкомата, которая, опять же, э, порядок выдачи этих справок будут э, утверждены каким-то письмом, скорее всего. Как... Ну вот я вам рассказываю из того, что сейчас действует. Нет никакого запрета в законе, есть письма. Есть постановления, которые не содержат запрета, так же будет и с женщинами. Поэтому, если вы чего-то ждете, какой-то вот, как эта девушка в сюжете, дополнительной информации, то, ну вот, к примеру, вчера э, этот эф, э, появился этот эфир. Вам юрист прямо сказал, что будут ограничения, что такие же по выезду, да, то есть, скорее всего, и штрафовать будут, ну там, с какого-то с нового года, ну, то есть они посмотрят объем работы, достаточно ли укомплектуют э, недостаток в этих профессиях укомплектуют, не будут штрафовать не укомплектуют, будут штрафовать то есть э, ну, ожидания должны быть самые худшие и исходя из этих ожиданий планируйте свою дальнейшую судьбу если вам не надо выезжать и ну, на данный момент то я, но это не должно стать обстоятельством, что вот, все, военная служба будет, поэтому мне надо выехать. Я до сих пор не выехал. Например, мне это не нужно. Вот. Нужно будет э -э, воевать, ну, придется воевать. Так а что теперь сделаешь? Поэтому э -э, у каждого своя судьба, э -э, у каждого свои обстоятельства. Видите, вот женщина тоже говорит, она готова на все, как бы была, там, может, э -э, нужна. Пошла бы и воевала. Поэтому, может, и я бы военным юристом такое бы тоже, может, сказал, а может быть, не сказал. Я вижу, из того, что я вижу, как юрист, как не военный, да, как не нахожусь на службе, я вижу, что, в принципе, для работы с женщинами, с этими специальностями, для этих территориальных центров комплектования, законодательная база есть, что какие-то будут там прогалины, как говорится, они их уже сделают, э, ну, усунут в способ, который пользуется для мужчин, вот, например, я же говорю, письмами э, разъяснят друг другу, как действовать в той или иной ситуации, и все, вот. Вот так это будет работать. Поэтому не надо ничего нового ждать, никаких изменений в законодательство, никаких там новых постанов. Я думаю, их не будет. Вот. И, скорее всего, работа подготовительная, разъяснительная уже прошла, раз эта тема снова становится актуальной в эфире. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться говорить. Ну, стараюсь и говорю, в принципе. Все как есть. Вот, ссылаясь на эти документы, которые они читают и понимают, так как им э, будет нужно. Вот. Для какой-то частной консультации вы можете обратиться ко мне в, по контактам, которые указаны в описании. Более подробно, детально, когда будут люди задавать мне вопросы, я буду разбирать и стараться делать короткие видео. Это такое основное большое видео. Э, в котором я объяснил что в принципе ну есть дым вот и это источник этого дыма как говорится э, не безосновательный вот юристу поверьте есть чем заниматься э, кроме того как давать э, какие-то комментарии э, я думаю это все подготовка вашего мнения к тому что это нормально у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайк, распространяйте это видео. Ну, давайте будем развивать канал, а что делать.